Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я продолжаю знакомить вас с оракулом Цемен Дунзя, вашим лучшим помощником в принятии верных решений в любой жизненной ситуации. Оракул – это прогноз развития ситуации. На специальной карте Цемен мы видим распределение энергии в пространстве в конкретный момент времени, и то, какие действия мы можем предпринять, используя эти энергии, чтобы точечно и филигранно решить конкретную задачу, а не тратить пустую время и свои ресурсы для достижения того результата, который в принципе не может случиться. Давайте рассмотрим пример из жизни. Итак, женщина работает директором лицея, и ей делают предложение, от которого трудно отказаться, возглавить новый отдел в профильном министерстве. Она задала вопрос Оракулу, стоит ли переходить на новую работу, будет ли это верным решением для нее. Строим расклад на момент задавания вопроса. Человека, задающего вопрос, находим на северо-востоке, во дворце Гэнь. Во дворце очень благоприятные символы – ворота рождения, главный доу-джифу, что говорит о том, что человек занимает хорошую должность и все этому способствует. То есть с точки зрения текущей ситуации человек в порядке. Новую уже работу смотрим поворотам открытия, которые стоят на северо-западе, в очень влиятельном дворце Тянь, что говорит о хорошей должности в организации государственного масштаба. Женщина хочет получить эту должность, потому что северо-восточный дворец порождает северо-западный. Но проблема в том, что дворец новой должности в пустоте. Также здесь мы видим знаки проблем и несвоевременности. То есть вакансия еще не открыта, она только в планах. Весь расклад говорит о том, что результат будет противоположным. Человек вряд ли получит то, к чему стремится. Еще одно указание на неблагоприятный результат – небесный ствол часа – в юго-западном дворце, стоит с воротами смерти. И это уже верный признак непреодолимых препятствий, задержек и отсутствия прогресса в делах. Так и получилось. Решение по расширению министерства так и не было принято. И женщина осталась на старой работе. Но она уже заранее знала, что лучшим для нее вариантом будет держаться за прежнюю работу и иметь синицу в руках, а не гоняться за журавлем в небе. Вот так легко можно получить информацию, которую другим способом получить просто невозможно. Ведь здорово, правда? Какие же вопросы еще можно задать Оракулу? Например, если вам нужно понять, потеряете вы работу или нет, или, например, уволят вас или нет, или что нужно предпринять, чтобы остаться на работе. Работа и карьера – это одна из важных сфер, где Оракул подскажет, как не совершить серьезную ошибку. И, конечно, это один из самых частых запросов в консалтинговом бизнесе. Будет ли новая работа успешной? Будет ли там возможность сделать карьеру? Или, может быть, лучше остаться на прежнем месте? Также можно посмотреть, как будет проходить собеседование. С помощью «Оракула» мы увидим, какой из них будет более удачным и как лучше себя вести на нем, если, например, вам предложили работу сразу в двух компаниях и нужно сделать правильный выбор. В бизнесе часто спрашивают о сделках или о том, будет ли сотрудничество с партнером успешным и прибыльным. Также можно построить прогноз на недвижимость. Например, принесет ли покупка квартиры прибыль от сдачи в аренду или вырастет ли стоимость приобретаемой недвижимости. Какая из сделок будет более выгодной? Какие последствия будет иметь купля-продажа? Оракул также может помочь и в юридических вопросах. Например, вам нужно подать бумаги, выиграть в суд, пройти какие-то инстанции. Будет ли процесс удачным? Может лучше не ввязываться или наоборот действовать быстро? То есть Оракул даст ответ на любой вопрос. С ним вы можете оценить последствия предстоящего события и быть уверенным, что именно вас ждет впереди. Хотите этому научиться и применять в жизни? Тогда ждем вас на курсе. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео, вводите ваши контактные данные, и вам придет приглашение на этот курс по самой привлекательной стоимости. А на сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.